Единый архитектурный стиль комплекса гармонично вписался в пейзаж курортной Анапы. С белоснежными фасадами, подчеркивающими фактуру материалов, контрастируют темные кованые элементы. Широкие панорамные окна отражают морскую гладь. Фасады домов выходят на современную благоустроенную набережную, образуя с ней единый сбалансированный ансамбль. В пешей доступности вся курортная инфраструктура, удобный спуск к пляжу, бассейн, спа-салон, ресторан, националь. В шаговой доступности находится парк Ореховая роща. Лицевая часть комплекса насчитывает 8 коммерческих помещений, супермаркет, 2 ресторана, устричный бар и другие. Попадая в холл, вы оказываетесь в просторном и светлом помещении. В лобби расположена стойка-ресепшн и уютный зал для ожидания. Все резиденции сдаются с современной и стильной отделкой, а также удобной планировкой квартир для будущих жильцов. Мы продумали инженерные решения так, чтобы ваша жизнь была наполнена комфортом и уютом. Тихие скоростные лифты – подземный паркинг, центральный блок кондиционирования, система видеонаблюдения по периметру в парадных холлах и паркинге. Все это и многое другое позволит вам насладиться каждой минутой, проведенной в комплексе резиденции «Граф Толстой». Надежный партнер комплекса «Граф Толстой» предложит лучшие интерьерные решения по полному обустройству и оснащению резиденций. Встроенные интерьеры от пирамида Интериус это непревзойденное по качеству и элегантности исполнения украшения, к филигранной, оправе которого с мастерством подошли лучшие ювелиры отрасли.